Добрый день! С вами Дана Биноа и канал ⁇ Мои растения ⁇ Сегодняшняя тема ⁇ Серамис ⁇ И для чего он нужен? Серамис хорошо подходит для орхидей и суккулентов, а также является спасением для черенков, которые сильно пострадали и подлежат реанимированию. Многие не верят, что в серамисе могут укорениться растения. А многие считают наоборот, что серамисы меняют полностью питательный грунт. Покажу на примере своих растений. Что такое серамис и как чувствовать себя в нем растение. Возьмем эпипремный пенатум варигатный. Выглядит он так. Это хороший черенок. Я его приобрела, он уже был в серамисе. Как видите, корневая система у него уже хорошо развита, даже корешочек вышел из стаканчика. Материнский лист Тургор хороший, никаких пятен. Появилась детка, чувствует он себя хорошо. Следовательно, Эпипремнум хорошо укореняется в такой среде, в серамисе. Теперь Монстера, Тайское созвездие. Здесь был тяжелый случай, растение было реанимировано, был маленький кусочек ствола от этой монстеры, причем полу сгнившей, не было ни корней, даже точка роста наполовину сгнившая была, и ни одного листа. В других условиях, то есть в мохе, в воде или в земле, монстера сгнила бы окончательно. А в Сирамисе она выжила, причем быстро дала листик спустя неделю а спустя месяц уже смотрите, каких два листа высота, наверное, сантиметров 20 и хорошая корневая система, здесь видно корешочки это говорит о том, что э, растения, которые реанимируются им хорошо подойдет именно так, такой Грунт. Если у вас растения хорошо укоренились, вы можете их оставить в этом же грунте на постоянной основе, а можете пересадить в землю, это как вам больше нравится. Вы просто должны учитывать то, что перелить серамис невозможно, он не задерживает лишнюю влагу, а растение собирает влаги столько, сколько ему нужно но он менее питательный этот грунт, чем обычная почва, поэтому не забывайте их подкармливать. И для сравнения можете сделать так: одно и то же растение посадить в серамис, а второе в торф. И что у вас будет лучше расти? Я тоже так сделаю. Я монстеру оставлю в этом стаканчике в этом грунте, а эпипремном я пересажу. Не посмотрю, как он меня будет чувствовать уже в торфяном грунте. Я и сам серамис. Серамис это красная глина. напористая, легкая. Потому и не задерживает воду. Так как она проходит сквозь поры и истекает. Глина не имеет запаха. В ней не образуются плесневые грибы. Ее можно использовать несколько раз, но не забывайте, что растение нужно все-таки подкармливать в таком грунте. Еще один есть минус, вот что мне в нем не нравится, он холодный. Если польешь землю и польешь серамис, серамис будет холоднее, поэтому в зимний период я переживала, что корням все-таки холодно. Но тем не менее мастер у меня выдал какие вот два листа. Здесь уже решайте сами. На этом все. Жду вас в следующем видео. Пока!